Канал Футбол институт подготовил для вас новый выпуск, футбольные рейтинги, подборки и обзоры. Ссылка на плейлист со всеми видео в конце ролика. Интересного просмотра! Ну, Каждый день мы готовим для вас тематические мини-обзоры и все видео собираем в удобные плейлисты. Если вы любите футбольные рейтинги, подборки и обзоры, вам больше не нужно рыться в тысячах футбольных каналов или пользоваться медиальным поиском YouTube. Наша редакторская группа, а не искусственный интеллект, уже все для вас подготовила, и вы просто можете открыть плейлист подборка видео, сэкономив свое время, силы и нервы. Будем благодарны вам за лайк и подписку, и не забывайте!